Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Девочки, сижу я и чувствую себя райской птичкой в джунглях. Вот среди вот этой яркой, пестрой красоты, которая, кстати, еще не вся поместилась в кадры и не все у меня в студии есть. Вот все, что, все, что собрала, все, что под рукой было. Итак. Сегодня я хочу поговорить с вами о курсах, которые у меня есть, о платных курсах, поговорить о темах моих бесплатных видео и немножечко, знаете, подвести все к одному знаменателю, потому что очень много пошло вопросов и в инстаграм, и на канале, и в личку мне пишут. Ой, с чего начать? Хочу начать шить, не знаю с чего. Подскажите, а какой курс выбрать? А вот я так, а вот так, а вот так. Рассказываю и показываю. Итак, девочки, у меня будет шпаргалкой мой телефон, который я открыла. Я тоже сама уже не помню, какие у меня курсы. Ну, конечно, помню, но просто чтобы не забыть. И немножечко расскажу о ближайших планах. В белье будем дальше углубляться. Итак, с чего начать? Девочки, те, кто просто хотят попробовать научиться, даже те, кто не держали никогда нитку и иголку в руках, ну, понятно, но э, хотят начать пробовать себя в шитье, и не просто в шитье, а именно в белье, рассказываю. Начинаем мы с моих бесплатных уроков на канале. У меня на канале, когда вы заходите вот, на сам канал, есть разделы. Главная страница. Есть просто видео, да, там, где вы нажимаете, тапаете все-все-все видео подряд. Есть плейлисты. В плейлистах, когда вы нажимаете, там видео, для того, чтобы не проматывать, не искать все от и до, по темам разложены. Например, купальники, подбор нижнего белья, трусики. То есть, когда вы на, отк, открываете вкладку плейлисты, видео сгруппированы, и вы уже конкретно по темам ищете. Начинайте всегда с самого простого. Самое простое это бесплатные уроки на YouTube, которые посвящены бралету. Если вы найдете эти уроки, девочки, мы конструируем с самого нуля по вашим меркам. Я показываю, как снимать мерки. А как построить базовую конструкцию, вот все прям точно, от точки А до точки Б, да, а дальше показываю какие-то нехитрые, простые приемы моделирования, как эту базовую конструкцию преобразовать, да? как заготовить лекалы, для чего нужны нам к лекалам припуски на швы, не нужны, Учитываем ли мы фистонный край, который будет, например, у нас по модели, или не учитываем? Как пришить резиночки, как заготовить бретели? У меня даже есть отдельное видео по узловое, как изготовить бретели, как пришить застежку, как выполнить ластовицу. Девочки, информации, вот даже в бесплатном доступе, ее очень много. Бери и пользуйся что вам дают еще эти бесплатные уроки вот например там идет серия уроков при пошиве трусиков самых простых и бралета вы понимаете моя подача материала подходит вам или нет достаточно ли подробно как у камера выхватывает да, строчечку все мои пальчики как я там реально ставлю пальчики да, при работе с эластичными материалами если вам подходит моя манера подачи материала, вы уже углубляетесь в тему и приобретаете уже платные, более сложные курсы. Вот для чего этот канал и нужен, да, чтобы вы понимали, чтобы вы с чего-то могли начать. Значит, бралет вот, с поролоновой чашкой, без поролоновой чашки, такие маленькие всякие треугольнички. Дальше какие-то трусики там я показываю, опять же, простейшее конструирование и пошивку масса всего а дальше если уже уходить от темы белья на канале еще очень много бесплатных видео особенно в последнее время по работе с трикотажем по работе с футером, я не знаю, с джерси мы берем какие-то, да, вот трикотажные эти вещи, которые мы носим ежедневно и удобно и сами, и мужья наши, и сыновья. А, опять же, вся поузловая по обработка. И отверстие для шнурка, и манжеты, и резинку одним способом, и вторым, и третьим. И этот отверстие под капюшон я давала тоже там два-три способа. Как работать с верлоком? Все-все-все, куча очень много полезной полезной информации если вы например хотите более там глубоко погрузиться в тему опять же есть курс худи просто просили базовую конструкцию кстати для для трикотажных изделий эту базовую конструкцию построения самую простейшую я тоже дала бесплатным уроком с конспектом на канале. А дальше уже платный курс, где мы выполняем сложное моделирование этого самого худи вместе с Андреем Владимировичем Софининым, показываем этапы пошива, то есть там уже какие-то фишечки, которые, естественно, мы упаковали в платный курс, они более сложные. Дальше, вот иду с самого начала. Курс конструирования и пошив трусиков, шортиков. Это тоже для новичков, вот прям можете спокойно приобретать, он недорогой. Доступны по цене, там вот такие трусики-шортики с фестонным краем, без фестонного края, как их сконструировать, смоделировать, чтобы не было боковых швов, как пришить резиночку, как вообще работать с кружевными вот этими тканями, да, с кружевом, с материалами, вернее, буду правильнее, с микрофиброй. То есть, вот, пожалуйста, простейший курс, с которого можно начать, это трусики, шортики. Дальше, курс: все о стрингах. Девочки, стринги просто так не построишь. Нельзя взять базовую конструкцию классик, ну, трусиков классических или трусов слипов и сделать стринги нет стринги строятся по-другому и опять же вот заметьте в каждом вот у кого есть практически все мои курсы в комплект напишите в комментариях практически в каждом курсе если я даю метод конструирования он не повторяется с предыдущим вот особенно в платных курсах это и когда я давала материал по конструированию трусиков стрингов там был такой интересный метод на основе полубедра. Девочки, кто приобретал, мне кажется, вы должны были оценить. Он тоже такой простой. И опять же, это развивает немножко ваш кругозор. Вы вот, Методов конструирования трусиков ну, есть, например, ну, я не знаю, ну, я владею как минимум четырьмя. Пользуюсь одним, самым классным, который в курсе «Твое идеальное белье», сейчас про него поговорю. Но владею несколькими методами, и опять же, это немножечко так развивает да, сообразительность. Вот трусики стринги три в одном там показана базовая основа и на ну как бы по этой базе мы с вами шьем вот такие вот своеобразным поясом потом какие-то база была вот он опять же: такой v-образный у нас вверх да и вот такие вот стринги с веревочками по боковым швам опять же учимся правильно состыковывать фистоны правильно работать с кружевом и с микрофиброй да все это совмещать вот эти вот мне очень нравятся девочки я прям сама балдею просто от сочетания вот этого цвета кружева от того что микрофибра она такая с пупырышками интересная внутренняя начинка тоже вся аккуратненькая то есть вот они все про стринги, все о стрингах приобретаете и шьете, и, я не знаю, зарабатываете этим. Дальше. Курс, твое идеальное белье это флагман. Это <свы> флагман у нашей коллекции. База, с которой тоже можно начать, и, и новичку. И, кстати, в ближайшее время я хочу сделать: ну, как это сейчас называется, ребрендинг, да, а, немножечко усовершенствовать курсы. То есть он будет. Это будет он, но немножечко не он, да? левая палочка. А, Все-таки хочется показать работу по этому курсу на большую грудь. Очень много тоже от вас отзывов, вы присылаете мне в личку. В Инстаграме мы очень часто выкладываем, показываем ну, ваши работы. Девочки, они просто прекрасные. Вот курс «Твое идеальное белье», еще есть трусики от них, вот от этого гальтера. А, метод конструирования трусиков слипов в данном курсе, я считаю, что он просто идеальный. Один раз, освоив его, вы будете строить базовую конструкцию трусиков вот классика или. Ну, там слипы они идут, ну классику там преобразовываем потом. Я не знаю, вот пять минут, не нужны будут вам ни точки, ничего. Вы будете знать понимать, понимать, на что влияет там. Да? Вы трусики будете строить, строить ну, за 3 минуты. И они будут идеально сидеть, кстати, на фигуре. Тоже удачное построение, поэтому этот курс прям вот рекомендую. Дальше. Комплект видеокурсов «Боди на все случаи жизни». Вот у меня одно из этих изделий на манекене. Не знаю, вот сейчас, может быть, выводим на экран фотографии. Тоже очень классный курс, девочки, «Трикотажное боди». Там я показываю работу сеткой с бархатом кружева отдельно то боди, только кружевное, либо как мы совмещаем эти материалы, как горловину обработать таким способом, воротник-стойка, фантазийный воротник-стойка, низ рукава, застежка, как вообще это будет, ну вот понимаете, реально боди на все случаи жизни, либо боди нарядное, либо оно может быть такое бельевое, которое идет под какие-то шерстяные свитера зимой, то есть незаменимые вещи, которыми я, кстати, пользуюсь сама. Очень хороший курс и по, по базе, вот, по построению Вообще по этому курсу можно сшить и любой купальник. И, кстати, все возможные эти купальники гимнастические, для бальных танцев эту основу, то есть это вот тоже прям вот рекомендую. Дальше, что у нас еще? Про дизайнерское худи я говорила, раздельный купальник кэри. Ну, плавки, девочки, я просто не стала доставать, вот вверх. Тоже классный курс. Здесь мы строим чашку. Кстати, можно по этому курсу сшить купальник. Вот я его использовала, девочки. Я просто достала и уже я купалась с ним Извините, нет у меня такого, знаете, что сшила, положила, и оно лежит. Пользуюсь. И по этому же курсу можно сшить классное нижнее белье. Вот купальник Кэри и... Белье сшито по одному курсу. Здесь в чем фишка в том, что мы отдельно строим вот такую классную чашечку Т-образную. Мы ее моделируем. А, у нас нет стана вот в этой подгрудной зоне под чашками, да, Вот этого стана нет. Есть отдельная перемычка, отдельная боковая часть. Это тоже классная фишка, особенно для тех, у кого небольшая грудь. А, бывает тоже сложно посадить. Вот для небольшой груди тоже нужно уметь выбирать а, форму чашки, понимаете, чтобы грудь заиграла. А, вот. И здесь я показываю, естественно, технические моменты, технологические, как обработать чисто, когда нет вот этого стана под грудью, чтобы все, вот тут было аккуратно, чтобы мы могли ставить каркасы. Ну, масса полезной информации, а уж в курсе вот именно про купальни, где я показываю, тут еще технология чистая, вот посмотрите, как обработать с изнанки, да, вот и чашку, и, ну, то есть... Я не знаю, мне кажется, тут изделия, изделия говорят сами за себя. Это вот курс кэр, купальник Кэрри. Да, вы поняли, что по нему можно сшить еще и классный комплект белья. Дальше. Кстати, вот пока говорил про бесплатные курсы, девочки, вылетел из головы. Вот этот купальник мы сшили, там была серия уроков на канале бесплатно. Причем плавки я давала, сложную обработку, вот такие двойные. Когда мы можем сделать плавочки, ну и носить их, на цветную сторону и, например, на однотонную. Да? Либо просто для красоты. Мы пользуемся одной стороной, но плавки у нас именно двухслойные. Вот такие вот поролоновые чашечки тоже с изнаночной стороны классно обработаны с поясом. Вот этот купальник мы с вами сшили на канале. В доступе все эти видео. То есть, пожалуйста, начинайте с чего-то. Да? Так, убираю, пока не забыла. Дальше. Курс, купальник Боди со шнуровкой, девочки, я его просто в студии его нет, показываем, вот выводим фотографию на экран, шикарный купальник, я шила его на курс и потом модель в нем девочка была на рекламе курса, худенькая девочка, причем она была очень худенькая, купальник даже на ней, прям знаете, вот на грани был свободноват. Шикарный купальник, потом я похудела на больше чем на 10 килограмм, 10-12 с меня сошло, и я с удовольствием влезла в этот купальник, правда чашка мне там все равно чуть-чуть маловато, потому что я шила не на меня, но я его в пух и прах вдрызг отношу. он еще живой и хочу себе сшить точно такой же. Там фишка именно обработки слитного купальника, какая должна быть изнанка, там есть такие моменты технологические, чтобы чашка держалась. Как это вставить чашку, вмонтировать, да, встроить. В базовую конструкцию боди, там я тоже даю метод конструирования интересный, с выточкой, без выточки. То есть на основе этого купальника, этого курса, вы сможете сшить все, что угодно. И купальник, и просто какой-то боди. И самая главная фишка в нем, которая мне очень понравилась, это боковая шнуровка. Ну шикарно смотрится на фигуре девочки, причем вне зависимости от того, если вы не стесняетесь свое тело, несете себя классно, вы можете быть и пышечкой, да, и худенькой девочкой, и там, и там эта шнуровка смотрится ши, поэтому этот курс тоже прям вот классный ну и так есть еще курс поиск корсет конструирование моделирование и пошив тоже корсет я их на они у меня остались дома не привезла в студию поэтому вот только сюда выводим опять интересный аксессуар в гардеробе который просто освежает тем более девочки скоро весна пожалуйста приобретайте этот курс учитесь Многие даже, я знаю, приобретали его и потом, ну как, зарабатывают этим, шьют классные пояса-корсеты, продают и, собственно, так монетизируют свое хобби. И так, что у нас еще есть? Бесплатный марафон «Трусики мечты за 5 дней» тоже классный. Бюстгальтер на большую грудь. Тут уже я начала углубляться в тему большой, большой груди, но опять же, это я его так позиционирую, мы его так назвали. Можете шить по этому курсу на любой размер груди, на любой. Единственное, сейчас девочки вот пишут по отзывам, что есть какие-то моменты, немножечко, может быть, непонимания. Я записываю сейчас пояснительные уроки к этому курсу, дополнительные будут, а, потому что все-таки большая грудь требует к себе повышенного внимания. И в планах у меня в ближайшее время а, это будет, ну я не знаю, как я его назову, курс, это может быть плюс сайз, вот там реально тоже будет на большую грудь, девочки, а, просто я этот метод буду усовершенствовать для того, чтобы вы могли не, там, чтобы не пользовались таблицами, еще чем-то только по своим меркам, и мы там уже будем углубляться именно в анатомию груди, будем разбирать все это дело анализировать и будет очень интересно, поэтому ждите в ближайшее время этот курс тоже появится. Я думаю, что к весне. Так что вот, вот пока все курсы, которые у меня есть, очень много ценной информации. Вот, кстати, в курсе на большую грудь здесь обработка шикарная. Мы уплотняли боковую часть поролоном, делали опять же шикарную чистую изнанку, то есть можно и так, и то есть я показывала там я не знаю способов бесконечное множество с подкладом, без подклада, вот более тонкая, да, получается чашка, какая-то уплотненная чашка, все что угодно, поэтому Ох, рука бойцов колоть устала, как говорится, говорю я много, я надеюсь вы слушали меня на ускоренной перемотке, да много ценной информации в бесплатном доступе, много ценной информации в платных курсах. Не жалейте, приобретайте. И еще раз повторюсь, это моя тоже особенность, что в каждом последующем платном курсе, когда я даю конструирование базовой основы бюстгальтера, метод не повторяется. Если в курсе твое идеальное белье один метод, то в купальник керри – это другой курс на большую грудь это третий и тот курс который сейчас я готовлю там будет совершенно другой метод конструирования поэтому я стараюсь не повторяться и давать вам опять же и в уроках по моделированию и по конструированию и даже по по технологии пошива уж вроде думаешь ну чего уж тут еще выдумать нет все равно нахожу какие-то фишечки, лайфхаки, советы. Выбираем именно такие модели, чтобы они не повторялись, чтобы у вас расширялся этот кругозор и нарабатывался опыт и практика. Все, я закругляюсь со своей... С тем, что я говорю, надеюсь, что данное видео тоже было вам полезно, потому что оно назревало давно и вот вылилось вот в такой вот урок. Жду ваших отзывов в комментариях. И, пожалуйста, просто моя просьба к вам, напишите мне в комментариях, что вы хотите еще. Может быть, какую-то модель разобрать. Присылайте нам в личку в Instagram, в аккаунт, в Директ какие-то, может быть, интересные, сложные. Вот вы находите на просторах интернета, может быть, на зарубежных каких-то сайтах, интересные модели бюстгальтеров, вот которые смотришь, думаешь, ну сложно выполнить, ну как? Давайте будем с вами тоже разбирать и упаковывать эту информацию и в бесплатные курсы, и в плат... Ой, бесплатные уроки, и в платные курсы. Все, прощаюсь с вами, было очень приятно. С вами была Ольга Диченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.